У меня есть супер гениальный план. Пора его воплотить Нуру, спустить темные крылья. Нуру, я временно от тебя отрекаюсь на какой-то маленький срок. Селись в меня, маленькая бабочка, селись. Иди, дура, тупая, вселяйся в меня. Теперь я уничтожительница воспоминаний. подъем. Блин, еще осталось немножко. Почему я их не убил? Это что, Лайла? Да. Хорошо. Праздник. Э, э, а где там? Лайла. Нет, я не лаяла. Я уничтожительница воспоминаний. Образ Ай. Боже, ой, что ворота. с вами происходит? Злой, пожалуйста? Нет, Адриан, нет, О, Адриан. Адриан. Ой, ой, ой, ой, ой, Адриан! Она попала в меня один спереди. раз. Дискат. У меня какой-то идет таймер. А, подойди, что случилось? Мне, Лука? Лука, подойди. Я тебе ой, подарю. Что это за, за место? Что? Ай. что это такое? Привет. На вас? А это вообще такое? И вообще я домой пойду. Я не знаю вообще во всех вообще. Кто ты? Где мой дом. Смешно наблюдать, это? когда. Это что такое? О блин на вас. Ай. Странное чувство, что я забыл что-то сделать. Твой. I... To где? I... Как, а как что я хотел сделать? А I... I... да точно. Это супер. Что это за бродяга? Пойдемте, я не помню, что я не знаю. Мне кажется, я забыл, кто она. Ну пофиг вообще, кто она. Кролик. Я уже по кролику попал. Раз в десять. Интересно, он что-нибудь помнит? Два раза. Уже три. Что за без брать? А что мы должны делать показывать? Что ты такая? Дракон. А почему? Как трансформировать вы помните, что мы должны. Новый дрон. Люди вы там, люди вы новый дрон не знаю, ну, ну держите, короче. Напомни мне. Новый дрон Давай. По-моему, я что-то забыл. Кто я? Я забыл, как трансформироваться. Так, ты, блин, кто я это не ты понял, такой лучший? А в блин, а Да, в каком? Да, Ты каком? Да, в каком? Да, в каком? Да, в каком? Да, в но я не а могу нет. тебе здесь дать талисман. Ты выйди знаю, и, и трансформируйся в другом месте. Спрятать, спрятать в Дуже другом месте, спрятать. сказал? Так, по кошечке попал. Опасно здесь... Не... Опасно здесь выходить, потому что если меня попадут, я начну а, забывать. Букашка, Нет, нет, нет, до свидания. Так, Букашка знает, откуда Эй. ты о моих силах. Я я помню, я помню только одно, это дракон то ли помню, что это. Своя змей плохо. А, Трикс, давай. Супер ты умеешь прыгать выше всех. Или Леденуар. Как там тебе зовут? Дракон Дракон воздуха! Я по себе новое питание. Иди сюда, ты питание. Если мне стоит, если я вас попаду чуть-чуть побольше. Черепаха. А ты помнишь, что надо э, сделать? Черепаха. Я... Нам опасно было? с ней сражаться вблизи а? или вдали. А, Нам надо а сражаться что? с ней впритык. О, О нов это? новый супергерой. Новая, моя, моя новая добыча. Надо сражаться с ним в предупреждении. Ты не можем не с ним. А, я... Не, а у привет. Ой, я, кстати, не помню, а кто это за? А вы не вы там тоже а попасть, не попасть? Да? А ну ладно, не у Карапаса там минут две осталось, я постою мяу. здесь. Карапас, если что, открываешь? Батт, и мне надо будет слышать. Пока не открывай. А где я живу вообще? Ребята, читайте инструкции. В ваших bold. оружиях устроены у... в каждом оружии есть телефон. Откройте его, и вы можете читать инструкции. Так, так, нет. Пока. А какого, а какого настоящее имя? Я сам да код любой, меня бесит. Я Боже, заткнись э, уже. Шарапас, вот именно закрой свой рот. Мерзкий, ты уже задрал меня. Я так, читайте инструкции героя, было. пожалуйста. Все, вы меня заколебали. Уже, уже все. О, окей. То есть, Черепашка, сколько у тебя я там, являюсь... там на, на времени? Я Третьим хранителем. на браслете Я умею делать вот так. Да. Интересно, да. посчитаю. Я даже суперспособность А что а сразу. не Попал Читайте инструкции героя, пожалуйста. Да, надо каждую минуту. Да, а, как а как это читать? А как это читать? А, вопрос, а как надо это, читать? Это отправлять в чат героев? Надо отправлять что такое, в чат что героев? надо записать в чат героев сообщение, чтобы отправлять каждую минуту читайте инструкции, читайте, ну, инструкции, мы инструкции. И... Ой, всё. читайте инструкции Рачи. и все, читайте инструкции и обязательно прячьтесь и у вас после использования силы таймер, поэтому всегда прячьтесь, бегите. А, да ну дракон летает. Так все закрываем чат. Каждые да, минуты будет приходить это сообщение всем. Ты где? Ты кто? Что а, такое так. оружие? У меня это... оружие пиликает. Это нормально? Если пиликает, по-моему, это и а, заканчивается если... время. О, я снова в лакурстве. Какой а сейчас будет. год? И нельзя так подходить. Вместе с за... а, близ, вроде бы, но и чуть -чуть сдались а, с ней давай не давай. вариант. А если её прижать... То можем что-то э, забыть. Сейчас супергерои, а может когда-нибудь, например, это, фример, это если надо перестраховаться. Если мы закроем, так у меня есть идея, но для этого мне надо кое-куда сходить. Это сюда. Так, давно здесь не был. Привет, калки. Калки, супер шанс. Разрежем нити, она не сможет стрелять. Прекрасно. Калки, перенеси ее вот сюда. Нужно Калки, молодец. Калки, ну, прочи. в курсе то, что, что перезвонишь. Да, катастрофа. Ла, я это знаю. Вот, вот да, это ты, ты... А что? А если лука, а если ты до лука не достанешь? А я не собирался. И это не лук, это арбалет. Ар, на арбалете, а на арбалете толстая, толстая нить. Никаким совершенством ты ее не ага, прибьешь. Да. Ты отсюда не выберешься. Никак. Уверен. А как там тебя зовут, мистер Жукин? Да, Дэк? я уверен. Ты отсюда никак. В тюрьме. А я тюрьма. Да. Я идеально справляюсь со своей ролью. Uh -huh. Я вижу. Я заметил. Слушай, давай я тебе кое-что дам, а ты мне кое-что отдашь. Меня отсюда выпустить, я тебе хочу рассказать. Ты свой арбалет, и потом... Так, что хочется делать? Ты меня хотел выпустить, ты забыл, ты меня хотел выпустить. А, точно. Так. Хотела арбалет мне до... не достанешь. Арбалет а я ей не хочу. Ты либо даешь сама. А, так, как не... где Что? трансформироваться? Я забыл... Да, как... надо сказать, тики-перевоплощаюсь. Тики-перевоплощаюсь. Тики да сюда, лук. А можно Арбалет. Подопрашивай. Кирку? Вот так. Не... Так. А Опа. Слово на тени. Давай, только натяни, и я тебе порву. Я нашел ее Тут прям Но за... Суперкошечка. А! Суперкошечка. Самая ужасная эта прическа, правда? Так, давайте ее подстрижем. Ну, Давай, Бак, я, тебя не, я тебя подстрижу. Так, огоди. Ч ⁇ -Ч ⁇ О, кулачок. Давай. Бак. Либо... А, на. Теперь ты стрелять не можешь. Либо даешь арбалет. Так, будем отрезать челку. чик Так, отрезались чёлочку. Уже не помнит, то, так, он, типа, будем улыб... отрезать маленько хвост. Чик-чик-чик. Опа! Суперкот! Катаклизм! Леди Нуар! Леди Кошка. Давай! Жару. Пора... Можно? Изгнать демона. Ой, лайла, меня болеет, чудесный мистер Бак Что? Где? Ты Ой, что произошло? Тебя хрезались в серелоку, но ну, мы не хризалис. Тиневой хрезали. Да без разницы к вами Нуру он... и к вам и Дусу. Все, Лайла, мы тебя спасли, не волнуйся. Вот пока спасибо большое вам Все, Пойду, свой, пойду в свой, пойду свой замечательный, прекрасный дом. <говорит> <говорит> Чики, Где трансформация? <говорит> Чики, кушай. Mm. Прядься. Отлично справились. Нур, подними темные крылья, мотылька. Okay. Нур, душу метаморфоза. Так, если Лайла была под Акумой, это значит, что Лайла не может быть бражницей. И как-то она стала относиться лучше. Ладно, мне кажется, она все стала добрей. Что ж, И мне это кажется, не то, конец. что она какой-то там бражник резали. Ну Ладно, так. Ла-ла-ла-ла. Привет. О, привет, привет. Это еще не О, конец, да, супергерои. Он, я еще обязательно уже... вернусь. Это кто? Ты что подкачался? Ну ладно, я пойду. Теневой, теневой Хризалис. Теневая Хризантема, пофиг. Знаете, так, я еще вернусь. Когда-то супергерои когда-то супергерои прогадаются. я стал боль... Что? Я ч не упал с крыши, говорю? Спокойной М -м -м. ночи. Да. Так, да, Адриан, ты упал в воду там? Или так, пойду-ка я что, отдохну. Не, Адриан ничего там не упал, видно, воду?